Хотелось спробувати чего-то нового, кроме того, зараз сейчас в мире и в Украине набуває популярность конвергентная журналістика, когда одна человек умеет все, и может сделать стендап, и может написать новину и смонтировать видео, поэтому это очень полезный опыт, и ну, я считаю, что сделала правильно, что пришла, и я этого научилась. Стендап – это все-таки очень классная вещь, каждой человеке можно ну, себе, во-первых, впевненість увеличить, когда ты там среди людей в парке, или где-то начинаешь записывать, все на тебя дивляться, И как-то так сначала незручно, а потом уже звукаешь. А по-друге, вот, последний урок, вот эти всякие титры, вот эти звуки и ну, вообще монтаж, это тоже классная штука. Это такие две вещи, которые больше нравились. Ну, ну фактически, за неделю я стала другая человек. Если взять минулого понедельника и этого, то я научилась очень много, и еще ну, мне также нужно також много научиться, но те знания, которые дали, то, ну, это просто невероятно, можно сделать самому ролик просто с нуля. Это очень классно и очень интересно было.